Здарова, чуваки! В сегодняшнем выпуске вы увидите ламповую аркаду, эпическую стратегию и новую мобу. Поехали! Мионовая ретро-стрелялка возвращается. Geometry Wars 3, посетивший все платформы, стал настоящим подарком и для игроков Android платформ. Консольная графика, удобное управление или храдочный геймплей затягивают не по-детски. То есть наоборот, по-детски. Двигаясь кораблем по разнообразным объемным фигурам, ты будешь отстреливать полчища врагов. Отличным бонусом ко всему придется локальная кампания по кооперативу, здорово подымающее настроение. В игре 50 уровней, десятки видов оружия и множество боссов в финале. Подключай геймпад, соревнуйся с друзьями и побеждайте врагов вместе! На днях вышла крутая стратегия в реальном времени от Геймлофт. У тебя есть великолепная возможность открыть в себе способности Созидателя, Стратега и Разрушителя. В новой фэнтези Siege Fall. Отличий от остальных стратегий немного, но все же они имеются. В игре великолепная динамика и разнообразные уникальные герои, разблокируя которых вы сможете более удачно завершать миссии. Тщательно продумывая расстановку солдат, а разумное управление действиями героя поможет воспользоваться слабостями врага во время боя. Также в игре присутствуют знакомые всем магические карты для огневой поддержки. Не обошлось и без режима фермы для подготовки войск, обороны и осады. В общем, все просто и знакомо. А выбор остается за тобой. Ну и последняя игра в нашем списке — Glory. Добротная моба, не отнимающая много времени, но дарящая множество впечатлений. Игра абсолютно бесплатна, сказочно красива и при всем этом добротно оптимизирована. Все бои, как и принято в большинстве мобильных моба, проходят в режиме 3 на 3 в рамках 20 минут. Основная цель — уничтожить ингибитор противника в виде кристалла. Основными помощниками в этом станут завоеванные лесные монстры и огромное чудовище Кракен. Будучи повержен, он переходит на вашу сторону, круша базу противника в считанные секунды. Выходит, победа строится не на силе героев, а на твоей тактике, что отлично подходит для мобильных моба. Vayne Glory это действительно великолепная игра с великолепными решениями, которая с каждым днем смело обходит конкурентов. Так что вперед! За часть мамки! А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. И вот посмотри наши другие видео, может что пропустил. Это был обзор от mob.org и я трэш. Увидимся.